вот, друзья, мой заработок в интернете сейчас составляет более 100 тысяч рублей. Я с легкостью инвестирую деньги зарабатываю каждый день. Как вы видите, деньги мне поступили плюс 139 тысяч рублей. Если ты искал реальный заработок в интернете с вложением, чтобы заработать реальные деньги, то обязательно смотри это видео до конца. Желаю всем приятного просмотра. Всем привет! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете». Многие в наше время задают себе вопрос, где найти реальный заработок в интернете с выводом реальных денег. В этом вопросе мне помогает лишь один сайт для заработка, в который я вкладываю деньги, вывожу прибыль и даже зарабатываю дополнительно на партнерской программе, без вложений. Зарабатывать может каждый как с телефона, так и с ноутбука. Неважно, главное, чтобы был доступ в интернет. Зарабатываю в новом инвестиционном проекте по Pones CryptoInvest. В этом видео вы увидите, как я вывожу свои заработанные деньги. Выводить я буду более 100 тысяч рублей. Также вы увидите, как я вкладываю деньги в проект. Сегодня я буду усиливать свои вложения. Инвестировать я буду 80 тысяч рублей. Друзья, на данный момент я нахожусь в своем личном кабинете. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 250 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет более 1 миллиона. Друзья, я заработала уже в этом проекте почти 2 миллиона рублей. Также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более 30 тысяч рублей. Друзья, давайте я перейду в свои депозиты. Как мы видим, в этом проекте у меня все мои депозиты успешно отработали. На балансе у меня 139 тысяч рублей. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю Payer. Сумма для выплаты 139 тысяч рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. Друзья, статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой Payer кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 139 тысяч рублей. Выплата с проекта PONES. Друзья, проект платит. Но и так как проект платит сейчас, я создам новый депозит. Сегодня я иду на усиление и инвестировать я буду 80 тысяч рублей. Захожу я на 9 тарифный план, то есть 900% за 48 часов. Начисление прибыли каждые 9 минут. Платежную систему я выбираю пр инвестирую я 80 тысяч рублей. Прибыль через 48 часов у меня составит 640 тысяч. А каждые 9 минут я буду получать по 2000 рублей. Зарабатывать с вложениями мы можем на 9 тарифных планах от 200% до 900%. Срок действия депозита 48 часов и 72 часа. Начисление прибыли каждые 9 минут. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Друзья, сейчас 80 тысяч рублей я переведу на данный ПР-кошелек и мы с вами продолжим. Друзья, как мы видим, сумма депозитов сейчас у меня составляет 330 тысяч рублей. Давайте я перейду в свои депозиты. Как мы видим, мой новый депозит на 80 тысяч рублей успешно создан. Ну а сейчас давайте мы с вами кратко пройдемся по проекту. Друзья, также в проекте есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании. Статистика компании Понаст. Участников на данный момент 15 889 человек. Как же мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ-партнеров. Друзья, также в этом проекте мы можем зарабатывать абсолютно без вложений, то есть на реферальной программе. Реферальная программа разделена на три статуса, 5 уровней в глубину. Также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений.